Ночи, когда уснет тревога, И город скроет в самомгле. О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле, Что буря жизни, если розы твои цветут не горят? Что человеческие слезы, когда румянится закат. Прими, владычица Вселенной, Сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба. По средней страсти кубок пенный от недостойного раба